Со среды, с 8 декабря, начинается период стабилизации после сложных предыдущих двух недель. Луна растущая, первая четверть, дарит нам силы, наполняет энергией. Многие люди воспринимают свои прошлые неудачи как жизненный опыт, чувствуют себя вполне комфортно. В это время можно найти гармонию с своим внутренним миром и разобраться с накопившимися делами. Пришло время конкретных решений и действий. При этом необходима тщательная проработка деталей, учет интересов коллег и партнеров. Благоприятное время для решения материальных вопросов, сделок, купли-продажи. Долго тянущиеся проекты, займы, кредиты, долги подходят к своему логическому завершению. Приложим немного усилий, руководствуясь разумом.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 усилившиеся амбиции, желание и способность брать на себя ответственность помогают продвинуться в карьере. Чтобы максимально эффективно использовать первую четверть лунных фаз, избегайте нереальных ожиданий, двусмысленности и неопределенности в социальной и личной жизненной сфере. В ближайшее время руководители всех рангов, политики, государственные деятели могут начать кормить обещаниями. Но важно не попадаться на обманы и не позволять себя потреблять. Сложный день 7 декабря. Меркурий в квадратуре с Нептуном. Солнце в оппозиции с Черной Луной. Планетарные энергии 6 и 7 декабря могут давать искаженное восприятие самого себя. У людей с тонкой душевной организацией появляются саморазрушительные тенденции.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 Выясняйте все факты, задавайте встречные вопросы, прежде чем что-то где-то нажать и перейти по ссылке или набрать какую-либо комбинацию цифр на телефоне, тщательно подумайте. Поможет избежать неприятностей и потерь разумный и конкретный подход к делам, изобретательность и способность принимать и применять новое во всех областях. Как я уже сказала, начало недели не очень простое, несмотря на то, что коридор затмений закончился, но в целом неделя окажется намного позитивнее и спокойнее по сравнению с предыдущим периодом. 6 декабря в понедельник растущая луна в Козероге в гармоничных аспектах с Марсом, Нептуном и ретро-ураном способствует устойчивому эмоциональному состоянию. Ресурсный день для многих, если отдавать себе отчет в том, что возможны обманы или ошибки, так как уже чувствуются напряженные энергии Меркурия с Нептуном и Черной Луны в оппозиции с Солнцем. Точные аспекты 7 декабря. Марс в секстере с Плутоном. Создает внешний активный фон. Все заняты работой. Конкурируют между собой. Стараются все успеть к Новому году. Но спешка может дать ошибки, которые наоборот отбросят на шаг назад. Не стоит верить на слова 6 и 7 декабря. А в случае необходимости решать важные вопросы, заручитесь поддержкой человека, которому вы доверяете. Руководствуясь действующими нормами законодательства, используя юридическое сопровождение при оформлении договорных отношений, можно избежать любой неприятности. 7 декабря, во вторник, растущая луна в Козероге до 13.49 по киевскому времени, после чего переходит знак Водолея. При луны без курса с 6.42 до 13.49. День напряженный, но стоит сконцентрироваться, и с завтрашнего дня все будет хорошо. А сегодня очень активна кармическая негативная точка, черная луна. Приносит неприятности, которые часто обусловлены мрачными мыслями, высказываниями, не по теме и не вовремя. Особое внимание на дорогах, за рулем и в качестве пешехода. Нервное напряжение дает оппозиция черной луны и солнца. Это тот случай, когда в трех соснах можно заблудиться. Многие люди склонны отвлекаться на детали, из-за чего теряется Главное. Луна в Водолее во второй половине дня гармоничная, но лучше свести к минимуму общение с друзьями и единомышленниками, иначе обязательно из ничего вспыхнет конфликт. Принесите важные дела на завтра, 8 декабря. В этот день растущая Луна в Водолее в секстеле Солнца смягчает напряженный аспект Марс-Юпитер. Вибрации дня сильные, дают напор и энергию. Если в понедельник и вторник не сделали ошибок, то в среду сможете выполнить большой объем работы. Энергии дня благоприятствуют индивидуальной деятельности, но проблема может быть в том, что неверно рассчитана нагрузка или взяли на себя больше обязательств, чем реально способны выполнить. Не торопитесь делать выводы. Меньше обсуждайте политическую ситуацию в стране, в медицинской сфере. Это поможет избежать разногласий и конфликтных ситуаций. Все ощутили переход в новую реальность после затмений. Пора осваивать новые горизонты, овладевать новые, новыми навыками и знаниями. 9 декабря в четверг растущая Луна в Водолее до 16.54, после чего переходит знак Рыбы. Утром Луна соединяется с Юпитером и в напряжении с Марсом. Переудлоны без курса с 11.54 до 16.54 по киевскому времени. День может принести сюрпризы. Неожиданный поворот в делах. Это дает внутреннее напряжение. Хотя внешне все у всех хорошо. Возможны встречи с учителями, наставниками, интересными людьми, которые расширяют сознание. Ощущается и осознается влияние иностранцев на решение и жизнь в целом. Наконец-то решаются вопросы с переездом в другую страну или наоборот. Удается вернуться в родные края. В часы Луны без курса избегайте решения важных вопросов и подписания документов. Это день расширения мировоззрения. Подходит для активности в обучении или повышении квалификации, проведении семинаров, участия в конкурсах. Для многих это время видимых результатов своей деятельности за предыдущие полгода. 10 декабря, пятница. Растущая луна в рыбах в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Благоприятный день. Люди собирают плоды, получают награды. Возникает потребность овладеть новыми знаниями, применить современные технологии и методы работы. Возможны преобразования в рабочем коллективе, неожиданные обстоятельства, которые требуют что-то отпустить. Для успеха в любых начинаниях необходимо не только красиво говорить, но и использовать материальные ресурсы, а также соблюдать юридические формальности. Не пытайтесь обойти закон, не стоит хитрить и не удастся избежать дополнительных трат. Если они возникают на определенном этапе, значит нужно дополнительно вложиться материально и все сделать по правилам. 11 декабря, суббота, растущая луна в рыбах, период без курса с 20.40 40.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 Достигается определенность, легче решаются сложные вопросы, в том числе связанные с кредитами, долгами, ипотекой. 12 декабря в воскресенье растущая луна в Вовне в гармонии с Сатурном. Очень конструктивное взаимодействие небесных тел. Люди сдержаны в эмоциях, поэтому удается решить большинство внутренних проблем: семейных, имущественных, личных, чувственных. Даже если осознание происходящего не особо вдохновляет, удается сохранить мир и покой. Хотя это может быть очень нелегко. Солнце в квадратуре с Нептуном для некоторых людей это серьезное препятствие, так как сложно трезво оценить и принять реалии окружающего мира. Если удается сохранить самообладание, внешнее спокойствие,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 Взбегайте ситуации недоговоренности, двойственности, утаивания информации. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Стоимость работы приемлема для всех.